Лишение родительских прав — тема вообще-то неисчерпаемая, и постоянно вылезают какие-то новые аспекты. Сейчас хочу поговорить о ситуации, когда ребенок вроде бы и имеет родителей, и вроде бы и лишать их родительских прав не за что, но при этом ребенок в семье не живет, а находится в учреждении. Такая ситуация возможна, когда ребенок рождается, например, с какими-то особенностями здоровья, которые семья принять не в состоянии. И такие дети остаются сначала в доме ребенка. Потом перемещаются в психоневрологический интернат, иногда по пути останавливаются в детском доме-интернате. Такие учреждения бывают частные. Если ребенок, например, с умственной отсталостью или неходячий оказывается в частном пансионате, то о его судьбе, в принципе, никто не знает. Частный пансионат получает регулярно деньги, родители считают, что их ребенок пристроен, и ничего ему больше не нужно. Но, с моей точки зрения, такой ребенок остался без попечения родителей, и его нужно устраивать в семью. В интернете говорят мне, ну что опека в таком случае никогда не признает статус ребенка. Во-первых, хочу сказать, что слово «статус» нормативно нигде не определено, и когда люди его употребляют, я сразу вижу таким образом непрофессионала в нашей сфере. Во-вторых, такой ребенок, конечно же, остался без попечения родителей, поскольку он находится на постоянной основе на попечении фактически пансионата. Родители, несмотря на свою обязанность, никак не участвуют в его развитии, воспитании, может быть, отчасти участвуют в его содержании. При таких обстоятельствах, конечно же, ребенок остался без попечения родителей, и, конечно же, орган опеки и попечительства должен предпринять все усилия для того, чтобы ребенок нашел себе семью, хотя бы замещающую, если уж родители таким образом отказываются от его а, воспитания. Вообще, тема очень сложная. По сути, она табуирована. Если вы сейчас поищите, вряд ли найдете кого-то, кто бы высказывался на эту тему, особенно если мы будем говорить о чиновниках. Никто на эту тему говорить не хочет, таких детей как будто бы нет. Они невидимы ни для органов опеки, ни для общества. Но такие дети есть, и говорить об этом нужно, и задумываться об этом тоже нужно. А вообще-то самый главный вопрос здесь не в лишении родительских прав или не лишении родительских прав, а в том, куда ребенка устроить. И для устройства в семью совершенно не обязательно лишать родителей родительских прав, это можно сделать без этого. Но бывает так, что семья действительно не готова принять ребенка-инвалида, а другая семья, замещающая, это сделать вполне в состоянии. Разве это невозможно сделать юридически? Возможно. Почему не делают? Ну, потому что. Потому что этого не делают. Но главный вопрос подчеркну еще раз. Даже не в том, лишать или не лишать этих родителей родительских прав, а в том, чтобы общество и государство этих детей хотя бы увидело. И вот здесь большой висящий в воздухе вопрос.